12 лет я ходил в ожидании инвалидности, и более 30 хирургов-стоматологов отказались от меня и мне помочь. Добрые люди подсказали, что существует институт базальной имплантации. Через 4 дня я приобрел великолепную улыбку. Я попросил Институт базальной имплантации, чтобы они сделали 5% скидку тем людям, которые скажут, что мы видели ролик, мы видели Алексея, мы знаем, что он это прошел. Спасибо вам, спасибо клинике базальной имплантации, что у вас золотые руки, у вас золотая команда, вы профессионалы своего дела. Спасибо.